Всем привет! Сейчас мы будем с вами готовить картофель с укропом шипуп хаджи, также индийская кухня. Для этого нам потребуется картофель, укроп, чеснок, сливочное масло, куркума, черный перец, соль, семена горчицы. Чистим картофель, режем на четвертинки, отвариваем в подсоленной воде до готовности. Картофель слегка подсушиваем. Пока наш картофель подсыхает, обжариваем чеснок. Главное, чтобы чеснок не пригорел. Добавляем куркуму. Семя горчицы. И накрываем как начнут щелкать семена горчицы можно будет, нужно будет добавить картофель добавили картофель, хорошо перемешиваем добавляем укроп и черный перец И тушим еще минут пять. И наше блюдо готово. Приятного аппетита!